ли значение для последующей реинкарнации способ захоронения кремация или погребение тела да имеет вопрос хороший имеет все зависит от того какой какой религии какому культу вы принадлежите через тот канал вы и пойдете уходить из этого мира через тот канал вы возможно будете реинкарнировать если конечно по договору вам необходимо будет реинкарнировать дальше если вы захоронены по правилам определенного культа, то и ваша реинкарнация пойдет через этот культ, если не случится что-то такое, что нарушит это правило. Поэтому всем своим родственникам, которые будут ответственны за это мероприятие, оставляйте очень четкие инструкции. Недаром на Руси существовал такой термин душеприказчик. Это тот человек, который выполняет последнюю волю уходящего. И вот этот душеприказчик должен быть у вас найден с самого начала, человек, которому вы абсолютно доверяете. Как правило душеприказчиками назначают детей, но дети не совсем понимают правила требования последней воли покойного, а воспитание их не, Культивируют уважение к старшему поколению, к родителям. Поэтому дети могут вполне быть теми, кто нарушит это самое правило, а значит нарушит ваши планы на дальнейшую реинкарнацию. Поэтому лучше всего выбирать в себе в душеприказчике вашего духовного соратника, то есть того человека, который понимает, о чем вы говорите. Языческие традиции в основном все требуют прохождения через сожжение. То есть в идеале через краду, там, как полагается, возводится большой костер, человек сжигается, в чистом поле останки воду. То есть что от природы пришло, то в природу и ушло. Какие-то языческие, например, пантеоны, древние славянские например, пантеоны, например, то, то, то, то, то, то, то, то, то же самое верование, они требовали человека, чтобы человек ни в коем случае не входил в контакт с Землей, считается, что труп это осквернение земли, и тело человека просто относилось куда-то подальше от жилища, отдавалось на съедение земным тварям. Да? То есть ту же самую Диметру накормить, ту же самую зверушек накормить. Всё в дело должно пойти, ничего не должно пойти в просадку. А в земле идет захоронение согласно некоторым основным традициям христианства, иудаизм, мусульманство, то есть все, что связано именно с внедрением в землю тому есть свои определенные правила, сейчас я их рассказывать не буду, просто захоронение в земле, как правило, это настойчивое требование тех религий, монотеистических религий, которые являются здесь искусственными, но хотят через такой ритуал утвердить себя в этом, на этой планете. утвердить себя, утвердить право реинкарнации в следующий раз тебя через именно на этой планете. Для этого происходит процесс захоронения. То есть если по культу, по ритуалу ты захоронен в земле, то на этой же земле ты обязан будешь реинкарнировать. То есть не обязательно на этом же самом точке, где по твоя, да, но на этой планете. Таким образом эти культы гарантируют себе, что их проводник, то есть ты реинкарнирует еще раз здесь же, на тех условиях, на которые, с той программой судьбы, которую они тебе дадут ты ее будешь здесь реализовывать, являясь адептом той или иной религии. Этим обычно занимаются монотеистические религии, которые, три, из которых, которые мы с вами упомянули. Христианство, иудаизм и мусульманство. В буддизме там, в общем-то, пока еще не настолько жестко. Ну, там другие. Там другие да. то есть сжигая тело, облегчаем себе карму. Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть мы гарантируем по крайней мере себе, что мы не будем очень жестко привязаны именно к этой реальности, именно к этой планете. У нас появляется свобода выбора. Другое дело очень важно проследить, чтобы родственники не совершали магических ритуалов типа отпевания, типа все, все, что связано с обязательной, но непонимаемой людьми ритуалистикой. И даже если они, например, выполнят вашу волю и сожгут вас, сожгут тело, и прах останется у них, то ни в коем случае его тогда не подхоранивать на христианском кладбище, не совершать ритуалы, связанные с отпеванием и т.д. И и а как это сделали грамотные ребята, братья Стругацкие, развеять. Прах над кулковскими высотами, над рекой, над, рекой, над озером, над, то есть не должно остаться и следа, все должно быть отдано первичным стихиям. И тогда вы не будете должны ничего и никому. Процесс через тестилище пройдет моментально и легко. В этом случае в большей степени вероятности вы сохраните память более-менее живую память об этом воплощении, а не только лишь информационные пакетные знания о том, что вы где-то когда-то были, чем-то там когда-то занимались. То выясни. есть люди, которые да. вот именно так поступают, они прекрасно понимают, да, и... потому что как раз недавно совсем был случай, ну, старая женщина, она именно это и пожелала сделать, в Германии правда, mm -hmm. да, и там народ ее, конечно же, совершенно не mm -hmm. понял, uh -huh. но она хотела вот над рекой, где она жила в том месте. Поэтому ей брат... душеприказчик, видимо, mm -hmm. у нее уже образовался контакт с этими силами, mm -hmm. которые дали ей понять, мы тебя возьмем к себе. Mm -hmm. Возьмем свой мир, mm -hmm. да, в мир природных духов, с mm -hmm. большим удовольствием тебя возьмем, но для этого нужно, чтобы ты вот, это, вот, вот этот ритуал совершил, чтобы на тебя никто не предъявил своих прав. Mm -hmm. А для этого нужно уйти соответствующим образом. Вот поэтому я говорю, душеприказчик нужен. Mm -hmm. Надо человек, который точно выполнит волю. Вот это в нашем пространстве, как, как ни странно, самое тяжелое, самое есть, дорогое. Да, найти такого человека, который. Гарантированно выполнит, и будет, прежде всего, понимать, насколько для тебя это важно. Раньше это просто обетами, как бы обет на смертном одре умирающего. Просто вот брали эту клятву, зная, что эту клятву там, во имя Христа человек не нарушит. Да? А сейчас ничего же этого нет, любые клятвы нарушаются в 6 секунд. Тебя, когда достаточно бред, какой-нибудь поп, запугает его, там, или какой-нибудь престарелый родственник, и говорит, что с ума сошел, ты что вообще? М -м, и да, так и так все, и испугается молодой, и сделает все неправильно, а потом мучения такие. А потом он учит это, да, то есть он дал клятву, не выполнил, выполнил, и он плят. является печатью клятвы преступника, Но потому что он навредил, навредил тому, кто на него понадеялся. Что такое клятва? На тебя рассчитывают. На тебя рассчитывают. И, возможно... Только на тебя и рассчитывает, как в данном случае. Например. Поэтому заранее думайте.